Всем привет, остальным здравствуйте. В этом ролике я покажу вам способы ускорить загрузку самой игры CSGO, а также ускорить загрузку карт. Это уже вторая часть, поэтому просьба поставить лайк, подписаться на канал и посмотреть прошлую часть. Приятного просмотра. Итак, первый способ на сегодня это дефрагментация диска. Что это такое? Если очень вкратце, и грубо говоря, то жесткий диск раскладывает все по полочкам, чтобы ему было удобнее находить информацию. Это если уж очень грубо. Если углубляться, вы можете сами почитать в интернете или посмотреть в YouTube. Самое главное, что эта операция позволит нам ускорить загрузку как самой игры, так и карт. Чтобы сделать дефрагментацию, есть два способа: без скачивания программ и со скачиванием. Как таковой разницы нет, и как делать вам, выбирайте сами. Я вам покажу все два способа. Первый способ без установки программ. Нам нужно зайти в этот компьютер и правой кнопкой мыши кликнуть по локальному диску. Выбрать свойства и в открывшемся окне выбрать пункт «Сервис». Нажать «Оптимизировать» и в открывшемся окне выбрать нужный диск и еще раз нажать «Оптимизировать». Если вы никогда до этого или очень давно дефрагментировали жесткий диск, то процесс будет достаточно долгим, но очень нужно, чтобы он дошел до конца и после того, как все завершится, перезагрузить компьютер. Второй способ сделать это с помощью программ по типу CC Cleaner. Лично я использую Glary Утилиту и лично я считаю, что это лучший вариант, Среди аналогов В программах все достаточно просто Там есть отдельный пункт Дефрагментации диска Вы просто заходите туда И точно так же, как и с первым способом Нажимаете на эту дефрагментацию И просто ждете окончания После перезагружайте компьютера Программа может даже сама предложить это сделать Второй способ это отключение фона в игре Вместо размытой карты у вас будет черный фон Для того, чтобы это сделать Нужно зайти в свойства игры Локальные файлы Обзор Найти там папочку CSGO Панорама И в этой панораме переименовать папку Videos. Переименовать можете как хотите, желательно, чтобы вы потом смогли ее восстановить. Поэтому лично я считаю, что легче просто записать какую-нибудь цифру или букву. Последний способ на сегодня это старые Добрые параметры запуска Все как обычно, вы просто копируете их из описания И вставляете Суть этих параметров заключается в том, что отключается Интера при загрузке CSGO То есть вот это вот желтый их логотип Ограничивается количество кадров в меню Отключается джойстик Выдается высокий приоритет игре Отключается сглаживание шрифтов и тому подобное Короче то, что вам действительно не нужно На сегодня это все способы Пишите в комментарии, помогу ли вам это или нет И если да, то насколько Быстрее у вас стала загружаться игра и карты Всем пока Остальным до свидания